Итак, мы закончили презентацию. Я показала вам, зачем нужна дисконтная карта. Вам понравился продукт. И вы мне говорите, ну да, я готов попробовать. Тогда первый вопрос. Что в первую очередь вы хотите приобрести? Что вам нужно? Да, пока только то, что нужно. Предположим, это артишок, желудочно-кишечный тракт. Все проблемы желудочно-кишечного тракта. Это косточки, как мы их называем любовно, экстракт грипфрутовых косточек. То есть это тот продукт, который на сегодняшний день супер необходим. Супер необходим. Он должен быть у вас в аптечке. И мама Мия. А это спрей, который можно брызнуть, брызнуть на маску, спрей, который можно брызнуть на одежду, на подушку. Он способствует и облегчению дыхания, и защищает нас от разного вида бактерий и вирусов. Положим, вы выбрали три этих продуктов. Где-то стоимость этих продуктов сначала по клиентской цене около 8 тысяч, 7990. И тогда мы с вами можем понять, вот как как это артишока хватит на месяц, косточек может хватить. Вообще на долгое количество, на большое количество времени, если им не пользоваться вот прямо быстро, срочно, сразу. Либо они понадобятся, когда м -м, действительно проблема начинается. Мама Мия, вот этот Вива Спрей, который у вас будет, вы им будете пользоваться длительное время, может быть несколько месяцев. То есть они достаточно такого пролонгированного действия, хорошо, вы смотрите и говорите, ну, не знаю, хоть даже это и надолго, устраивает меня это или не устраивает. И мы с вами разговариваем, устраивает или не устраивает ваша цена. Потом вы говорите мне, ну, вы знаете, вот, чтобы попробовать, предположим, я бы хотел э, что-нибудь одно. Да не вопрос, пожалуйста, пробуйте что-нибудь одно. Можете попробовать косточки одни, артишок, а можете попробовать что-то из эфирных масел. Даже эвкалипт, если у вас в доме, или лимон, или апельсин, а у нас 28 различных ароматов, плюс еще и композиции он уже очень поможет, даже вот при каких-то начальных этапах, простудных, может быть, или каких-то еще. Возможно. Опять это ваше решение. Но! Я у вас спрашиваю, вам действительно нужен этот продукт? Вы действительно будете им пользоваться? Вам он действительно понравился? Или вы просто хотите попробовать? Ну, взяли и хорошо. Вы можете также у меня проконсультироваться. Вы говорите, нет. Мне уже рассказали, я знаю. А нельзя ли как-то у вас подешевле все-таки? Можно. Только я вам сейчас покажу вот эти условия. Итак, если вы берете не три а наименований, всего на два больше, то шестое уже будет у вас со скидкой. Это и есть механизм получения дисконтной карты, которая уже будет у вас надолго, и всего два раза в год вы можете либо кому-то порекомендовать, либо что-то купить. 5 наименований. Итак, хотите, я оставлю все то же, что вы и перечислили. Артишок, косточки, и спрей «Мама мия. Плюс к этому я вам порекомендую либо, может быть, бальзам альпийских трав, то есть это вариант, индийский вариант эфирного масла, который можно положить в сумочку. Специально делал завод Александр Ароматика» по заказу Томаса Гетфрида, потому что, он говорит, нашим женщинам удобнее носить в сумочке вот в таком вот виде. Или, предположим, что-то из эфирных масел. Кстати, из эфирных масел – я бы еще вам порекомендовала апельсин, лаванду, мяту или мелису от стресса, потому что на сегодняшний день неизвестно, что страшнее – паника, страх и стресс или сам вирус, которым мы боимся так сильно. Да? Ну, в общем, неважно, мы выбираем с вами. Мы выбрали 5 наименований. Стоимость этих наименований будет приблизительно где-то 10 тысяч рублей за эту сумму. Я вам показываю не самый дешевый вариант, у нас есть и дешевле. я вам самый выгодный показываю вариант. За эту сумму вы получаете 6 подарков, 6 маленьких кремов, 15 миллилитров, различных маленьких кремов, которые вы можете использовать и для себя дома, и подарить кому-то из близких, и положить в сумочку, взять командировку и куда угодно. Почему это важно? Потому что, чтобы купить каждый из этих кремов, нужно будет большой крем, да? Нужно попробовать вложить, допустим, 1700, там полторы тысячи и более. А здесь дарится просто вот эти маленькие кремы, они не продаются у нас. Хорошо, вы говорите мне, я согласен, да, это хороший вариант, я согласен. Даже если вы согласны, я покажу вам следующие несколько вариантов. То есть вы должны видеть абсолютно всю вот эту вот... Партитуру, как я называю ее, Если вы говорите, хорошо, а как-то по-другому можно? Можно. Мы можем поменять что-то в этих пяти наименований, чтобы сумма была где-то приблизительно около семи тысяч. И в этом случае из подарков мы потеряем только два. А 4 крема у нас останутся. И поверьте, они действительно... Стоит того, то есть это крем тимьян, это крем для ног, это эм, виоактив с солями Мертвого моря и крем для ног, э, чайное дерево. Можно сделать еще подешевле и где-то около 5500 выбрать те наименования, которые нужно просто что-то заменить. И тогда мы получим все равно два крема. Мы не получим все 6, но 2 будет. А они непростые. Это чайное дерево, крем и крем Актив. Э, ну, есть еще один вариант. Посмотреть в прайс-листе не на то, что мне нужно, а посмотреть вот на эту колонку, как в меню. Посмотреть, сколько стоит. И выбрать по цене то, что больше всего привлекает по цене. Вы будете удивлены тому, что по цене это будут э, нужные вещи. Это будет эвкалипт, масло лимона, масло апельсина, это будет бальзам альпийских трав, это будет крем для рук или бальзам для губ и так далее. Или моющее средство для кухни или для ванны. И где-то в пределах 3000 рублей. Да, вы не получите подарков вот этих маленьких кремов, но скидка у вас будет точно такая же, как будто бы вы купили на 10 тысяч. То есть это совершенно неважно. И когда я вам покажу, что же это такое, что, какие варианты есть, вы можете выбрать, исходя из своих финансовых возможностей сегодня и из своего внутреннего ощущения доверия. Вот и все. Выбирайте, приходите. И, конечно, технически, все технические вещи я не буду вам рассказывать, все технические вещи вам расскажут. Ваш спонсор или тот человек, который пригласил вас в компанию Вивасан. Кстати, поклонитесь ему и скажите огромное ему спасибо. Потому что когда-то, благодаря моему спонсору, моя жизнь изменилась кардинально. До встречи!